Если вы хотите осуществить свою мечту и поехать учиться за границу, то этот влог для вас. Я буду рассказывать про то, как это можно сделать, как это осуществить. Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, как приехать сюда, в Польшу, и как начать свое обучение здесь. Ну, для этого, я не знаю, наверное, желание надо, да? Но деньги еще тоже чуть... Ну, самое малость надо. Потому что, ну, как бы тут обучение не бесплатное. За это все надо денежку платить, конечно. Ну, вообще, как я вот. Я расскажу вам на примере себя. Я закончил 11 класс. У меня уже друзья здесь учились. Я у них узнавал, как это... Я решил поехать все-таки. И когда я приехал... Первый месяц для меня это был вообще шок. Это ты живешь сам, готовишь сам, я не знаю, сам за себя ручаешься, постоянно все делаешь сам. Это чисто уже самостоятельная жизнь. Это все очень сложно. Если вы едете сюда, рассчитывайте на то, что родители будут далеко, они вам не помогут. Но не помогут, это морально. И все. Типа не больше. Ни больше, ни меньше. И для того, чтобы сюда поступить, вы типа, ну, хотя бы должны осознавать это. И, фух, я не знаю, что говорить, понимаете, я... Сейчас у меня просто сессия идет и я еще решил влог снимать, я не знаю. Я, наверное, сумасшедший. Я еще чуть приболел, наверное, ну, может, и не приболел, ну, какая... Так, обучение в Польше. Как я находил? Мне скинули сайт университета, я зашел, посмотрел, какие там есть факультеты, специальности, на которые можно поступить. И выбрали мы с родителями специальность э, туризм и отдых. По-польски это туризм и рекреация. Очень интересный факультет. Мне все нравится. Ну, Понятно, первая сессия была самая сложная. Ну, если не учишь, то ты и не сдашь. Ну, я не сильно и учу. Ну, вроде как-то сгорем пополам сдаю. Сайт на пяти или четырех языках. На китайском, английском, э, русском, украинском. Да, вроде еще, может, парочку каких-то есть. Студенты у нас вообще с разных стран. У нас с Малайзии, с Казахстана есть, есть с Китая даже парочку есть еще откуда есть В беларуси с нами учатся ну поляки само собой украинцев очень много с россии не знаю есть даже с россии я знаю да эту девочку э -э ну вообще нормально у нас тут интернациональный такой университет обучение вот примерно выходит где-то тысячу тысячу двести баксов ну это так. Не знаю, это нормально. В Украине, мне кажется, если поступать в какой-то там КПИ или такие же какие-то сверхумные университеты, и если ты не поступаешь на бюджет, как половина туда поступает, то это от 2000 долларов и выше. По-любому. Для поступления в этот университет нужно только сертификат с окончанием средней школы, и средний балл должен быть не ниже 7. И загранпаспорт, само собой, должен быть. В этом университете вы можете получить европейский диплом, осуществить свою мечту и работать где-то в Евросоюзе, если вы захотите. Можно также вернуться в Украину. Ну, сейчас в Украине, конечно, делать нечего. Обучение в Польше – это в первую очередь перспективно, у вас есть много возможностей посетить можно много стран Евросоюза без дополнительных каких-то виз. Если вы хотите поступить и учиться там, где я сейчас учусь, это университет в городе Жешу, университет в СИС. Ссылочку на сайт я оставлю в описании, на сайты, где я учусь. В Польше очень много вузов, можно учиться не только в Жешуве, как я, можно учиться в Кракове, в Варшаве, во Вроцлаве, в Люблине, в Познани. Ну вообще, где захотите, можно учиться не только коренным полякам, можно учиться и нам, простым людям за границей. Вот такие вот дела. Если вам интересна еще какая-то информация, пишите комментарии, буду все рассказывать, показывать. Сейчас я просто снимаю дома, потому что не знаю. Сегодня выходной, у меня сессия, готовиться надо к экзаменам. Ну времени на подготовку к экзаменам, конечно, много. Но если вы такой человек, как я, то у вас его мало. Вы не сможете подготовиться нормально, ну вообще не будете готовиться, а пытаться как-то списать это все. Ну чисто, вы поняли. Кто знает тот поймет. Короче. Списать можно всегда. Не знаю. Вот нет такого преподавателя, у которого нельзя списать. Это если вас уже как-то запалят. Реально, если вас как-то запалят, то тогда да. Тогда уже у вас заберут и телефоны, и ваши шпаргалки все. Но чистого не верю. у нас есть интернет везде, в любом корпусе. Хоть корпус в Жешеве или в Тельнарово. У нас, кстати, два корпуса университета. Если вы потом еще захотите, я могу вам показать как-то нашу квартиру но ну, сейчас тут не убрано тут показывать пока лучше вам не надо потому что мы студенты ну хотя бы недавно убирали сделали перестановочку нормально если получится видос ставлю ну наверное не вставлю если у вас будут какие-то вопросы пишите в комментарии под этим видео а также подписывайтесь и ставьте лайки если вам понравилось это видео а если не понравилось, можете не ставить лайк, можете поставить дизлайк, это уже ваше дело. Все, до скорых встреч, скоро увидимся.